Здравствуйте! Говорит и показывает Татьяна Диченко. Я психолог, лайф-коуч и помогаю людям в сфере отношений. Очень часто ко мне обращаются с такими вопросами, как решить конфликт, как построить позитивные отношения, как вообще научиться строить отношения с самого начала, так, чтобы потом не было конфликтов. И об этом я очень много говорю на консультациях, и на тренингах, и на семинарах. У меня много методов решения конфликтов и построения позитивных отношений. Есть даже такие методы, которые позволяют решать конфликт бесконтактно, то есть в отсутствии этого человека. Но эти методы работают не со всеми людьми. Бывает так, что ты применяешь этот метод и ничего не получается. И это не потому, что методы плохие, а потому, что есть такие люди, с которыми невозможно решить конфликт нормальными методами и применять все эти техники. Это люди, как правило, с психологическими расстройствами личности. Есть несколько разных психологических расстройств личности: такие как антисоциальные или психопат, нарциссическое, пограничное расстройство личности, хистрионическое настройство личности. Вот сегодня давайте рассмотрим нарциссическое расстройство личности. Есть пять основных симптомов которые, если вы в человеке видите, то могут вам сказать о том, что, возможно, это человек с нарциссическим расстройством личности, и тут нечего даже пытаться решить конфликт нормальным способом. Вообще его решить невозможно, в принципе. Вот. И какие же это пять симптомов? Первый симптом – это чувство, собственно, величия, ощущение значимости, уникальности, необычности. Следующее ⁇ это отсутствие эмпатии или неспособность понимать чувства другого. Третье ⁇ это ядовитая зависть. Четвертое ⁇ чувство собственной правоты и власти. И пятое ⁇ это манипуляция, эксплуатация и попытка всех контролировать. Вот давайте начнем с первого симптома ⁇ чувство собственного величия, ощущения... Важности, значимости, уникальности. Вот такие люди не значат, что они чувствуют, что они действительно хорошие, у них все получается. На самом деле поведение такое и создание образа, вот они создают образ, это компенсация той пустоты, которая внутри. Они чего-то недополучили. В детстве, может быть, может быть, генетическое это. Но им надо скомпенсировать и создать вот такой образ себя, великий. Ну, к примеру, у меня была такая знакомая. Когда она себе рассказывала, было ощущение, что вот ты говоришь с небожителем. У нее все самое лучшее. Она отдыхала на самых лучших курортах. У нее самый лучший зубной врач, У нее самая лучшая одежда. Даже если ты видишь, что одежда не мочит. Но все равно, она это преподнесет так, что у тебя не будет сомнений, что одежда самая лучшая. И у нее самое лучшее образование. Она мне сказала, в каком она университете училась, я решила проверить. Посмотрела на интернете. Оказывается, этот университет чуть ли не самый последний в списке рейтинга. Он даже как-то себя дискредитировал. То есть тот образ, который они создают, может быть очень далек от действительности. Не покупайтесь на это. Следующий симптом – это отсутствие эмпатии. Такие люди не могут понять ваших чувств. Например, они вам скажут что это обидное, какую-то колкость, бестактность, и не поймут, что вас обидели. Абсолютно. Вы, может, даже им скажете, «Слушай, я обиделся, мне неприятно, что ты так говоришь». Но для них это будет пустой звук. Если вы попросите перестать так говорить – Например, перестать говорить эту фразу, эту колкость, или не перебивать вас. Вы вряд ли достигнете какого-то результата. Эти люди не перестанут. Это, кстати, один из диагностических моментов. Если вы попросите перестать так говорить, и он не перестанет, то большой шанс, что у вас перед вами нарцисс. Они просто не понимают ваших чувств, поэтому... Они продолжают делать то же самое. Следующий симптом ядовитая зависть. Нарциссы не могут спать спокойно, если у кого-то что-то хорошо. Если, например, вы достигли чего-то, у вас какое-то такое позитивное событие случилось в жизни, и вы ему расскажете об этом, нарциссу надо будет сделать все чтобы снизить значимость этого достижения. Потому что если вы э, успешный и хороший, то а, а что же они подумают о себе? Значит, я не такой хороший, он думает. Ну, к примеру, если вы научились водить машину, получили права, вы расскажете об этом нарциссу. Нарцисс может сказать, ну, научиться ездить на машине – это несложно. И медведя можно научить кататься на велосипеде. Или, например, один мой знакомый нарцисс, когда он узнал, что вот у кого-то там пятеро детей, он сказал, Строгать пятерых детей – невелика хитрость, тут большого ума не надо. То есть надо опустить достижение другого и за счет этого приподняться. Вот цель основная, вот мотив в чем. Следующий симптом – это чувство собственной правоты. Такие люди всегда правы. Вот что бы они ни говорили, только они правы. У вас никакой правды не может быть, и вы не можете быть правы, только они. Вот, к примеру, в прошлом семестре у меня была студентка. И все, что я показывала, все презентации показывала... В классе говорила какую-то информацию. Она тут же проверяла на интернете. Она лезла в свой э, телефон и проверяла. И говорила, вы не правы. Вот здесь вот не так. Я читала, это неправильно. И я попросила ее как-то остаться и сказала: Зачем ты вот? Объясни мне, зачем ты это делаешь? Вот то, что пишут на интернете, это не значит, что это надежные, валидные данные. Это может быть просто чье то мнение. Об учебнике собраны все последние достижения науки. Она говорит, а я всегда такая была. Вот если я что-то увижу, я вот слышала до этого какую-то информацию, я тут же иду проверять и начинаю спорить. Мне надо доказать, что я права. Ну вот это сигнал, это симптом. Я всегда права, это симптом нарциссизма. И еще я попросила ее не делать так больше. Говорю, мне неприятно. Знаешь, ты говоришь это, мне неприятно, как-то сбиваюсь с толку, не могу поймать мысли. Ты можешь не говорить этого. Это не помогло. Она продолжала делать то же самое. Потому что у нее нет эмпатии. У нее было еще три остальных симптома. Так что это прекрасный пример. Следующий симптом – это чувство власти и собственной правоты. Так, я ей тоже сказала. А, и последнее ⁇ это манипуляция, эксплуатация и попытка всех контролировать. Вот э, э, нарциссы используют все рычаги, чтобы заставить делать вас то, что они хотят. И какие-то рычаги ⁇ это ваши неприятные чувства. Они манипулируют при помощи чувства вины, страха. Стыда. Они пытаются вам внушить эти чувства, чтобы вы делали то, что вы хотите. Ну вот, например, если вы парень, и у вас девушка, которая хочет вас а, повести там к своим друзьям, а вы отказываетесь, вы не хотите туда идти, она может сказать, ну вот как тебе не стыдно, ты думаешь только о себе, вот ты нисколько не думаешь о том, что я придумаю, и друзья скажут, ну что же, где же твой парень, какой-то он э, некоммуникабельный. Он вообще не думает о тебе, почему ты пришла одна. То есть вот это чувство вины, которое вам пытается внушить нарцисс, и заставляет вас делать то, что он хочет. Вам надо очень четко фиксировать. Если вам внушают чувство вины, возможно, вы имеете дело с нарциссом. И не поддаваться на эти манипуляции. И очень часто они вас обвиняют, внушают вам вину, при этом показывают свой совершенный образ, и вы совершенно растеряны. Вы думаете, что вы не правы, а этот человек не может быть плохим. Вот он какой хороший, вот он сколько много сделал хорошего. И вы теряетесь и начинаете подчиняться. Так что вот если есть все эти пять симптомов – чувство собственного величия, отсутствие эмпатии, зависть, власть, чувство власти и собственной правоты и манипуляции, то, возможно, вы имеете дело с нарциссом. Как с ними обращаться, мы поговорим в следующих передачах. А сегодня я желаю вам быть осознанным, понимать, с кем вы имеете дело, и желаю вам счастья. Будьте счастливы в отношениях.